Осень, грибная пора. И чего только не наготовишь с грибами. Особое место у меня занимают румяные пироги. Никто не откажется от заманчивого куска грибного пирога. Замороженное слоеное тесто, палочка, выручалочка современной хозяйки. Для такого пирога удобнее брать тесто, замороженное широким листом. А в приготовлении все просто. Обжарили грибы, завернули в тесто и отправили в духовку. Пробуйте. Досмотрев видео до конца, вы узнаете чего и сколько вам потребуется. Маслята нарежьте и обжарьте на масле до румяной корочки, у меня замороженные грибы, поэтому я сначала их потушила до испарения лишней влаги, а затем добавила масло и поджарила. Пекинскую капусту, нижнюю часть, нашинкуйте соломкой и обжарьте на масле вместе с репчатым луком, посолите и поперчите по вкусу. Добавьте жареные маслята, рубленую зелень укропа и лука. Остудите начинку перед формовкой пирога. Тесто разморозьте, при необходимости раскатайте. На середину выложите начинку и сформируйте пирог. Удобно делать такие пироги в виде плетенки. У меня тесто было в узком рулоне, поэтому я сформовала просто. Подогнула края со всех сторон, срезала излишки, раскатала остатки и вырезала полоски которыми скрепила края пирога, смажьте пирог желтком и посыпьте кунжутом. Выпекайте при 180 градусах минут 20-25, готовому пирогу дайте немного остыть и подавайте теплым. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Подписавшимся, больше вкусностей. Ингредиенты Тесто слоеное бездрожжевое, 300 грамм, маслята 400 грамм, капуста пекинская 250 грамм, лук репчатый 1 штука, масло растительное 2 столовые ложки, желток 1 штука, зелень половина пучка, укроп и зеленый лук, черный перец по вкусу, кунжут 1 щепотка, количество порций 6-8. Ставим лайк и подписываемся, ваши отзывы очень важны. Я рада гостям.